Бородино, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были лишь схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина.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 Редут у наших ушки на макушке. Чуть утро светила пушки, И леса синей верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго И думал, угощу я друга. постойка брат, мусью!